Ну вот. Завите какие-то предупреждения Засветилось Номер РУИКа 435 Адрес сразу же уже был Из базы данных взят В том числе все члены участковой избирательной комиссии Все взяты из базы данных газ выбора территориальной избирательной комиссии То есть это даже заполнять Системному администратору не придется Они уже сразу же из базы У нас все есть Задача кадр. Более того, видите сверху Закладочки на данной участке проводятся три избирательные кампании по выборам губернатора, выборам депутатов Энской и выборы главы Энского муниципального района. Ну, для простоты дела я уже цифры подготовил. Если хотите, будем менять в ходе, чтобы вы увидели. Переходим для работы, выборы, ну давайте губернатора, к примеру. Вот. Мастер протокола. Открывайте. Появился шаблон для заполнения полей э, по строкам протокола. Все строки протокола, соответственно, с правой стороны на экране видите вот КС, ЛС, контрольные соотношения логические соотношения, которые указывают, какая строка, соответственно, если где-то не совпадает, красным цветом идет подсветка той строки mm -hmm. и тех э, строк, по которым не выполнены контрольные или логические соотношения. Давайте приступим к заполнению. Первая строка, это у нас в губернаторе 12, ну, 1204 1204 лучше, вот. лучше говорить с да. двумя цифрами ну, Давайте двумя 1904. Удобнее будет двумя 1.00, да, да, да. 1100 Третья строка, 600 Четвертая, 94 Пятая, 406 Шестая, 94 Видите, подсветка идет по тем контрольным, которые 7. уже не совпадают. Идет онлайн проверка контрольных и Да 7 да. строка 600. 8 строка 30. 9 строка 664. 9 А строка 10. 9 П строка 8. 9 В строка 10. Девять Г. Строка два. Десятая строка ноль. Одиннадцатая строка Ноль. Переходим по распределению голосов среди кандидатов. Алексеев двадцать четыре. Епифанов. Фамилия условная. Сразу предупреждаю вас. Епифанова тридцать семь. Князев восемнадцать. Колесниченко 390. Перед тем, как Колесниченко 195. И э, сведения поступивших жалобах 0. Ну, можете скуповый. Напишите же, любую цифру, напишите. Не а, да? Конечно. Все совпало. Ну, контрольный логический да, совпал. Э -э ну, логический пока не понятно, потому что второй протокол еще не заполняется. На губернатора нету второго протокола. Нет, я имею в виду, они же должны между выборами биться. Тоже. Это межпротокольные соотношения. Да, это это... А, он, он не будет провели. А, я я жаловался, там же протокол не должно быть, или у вас он есть. Почему? Есть, у вас есть, есть, есть. Ну, есть. Все, а все есть. есть. А то есть он не будет между. Количество. Между их, разными выборами бить логические соотношения. При заполнении будет. Будет протокол 1 протокол 2 там бьют выборы госдумы выборы муниципальных депутатов он будет бить да, да, да. Разница между... не разница он будет ну, показывать логику, что логику да, будет. да да да да да да да да Дальше, ну давайте протокол. по остальным есть смысл заполнять нет, нет давайте поговорим Понятно. Но давайте давайте для давайте для для наглядности да. просто да чтобы не сошлись соотношения да и да вот межпротокольные ваши соотношения ну, да ошибку да для... я скажу больше, это да Демо-версия. Поэтому окончательная версия, после принятия завтрашнего постановления, будет продукт разрабатываться. Поясните тогда межпротокольные. межпротокольные. Количество избирателей на участке должно быть что в первом протоколе, что во втором протоколе. Какие строки проверяются межпротоколами? Возьмите закон, почитайте. Ну, господа, в каждом, в каждом субъекте свой закон. Ну что вы? Нормально, Сохраните, пожалуйста. А почему? Давайте попробуем. Ну, меняйте. Давайте ну, попробуем. Вот, если число избирательных детей, избирательной... Меняйте, что угодно. С количеством... Все? А, ну да. Он нам даст распечатать, если Нет. красное. Если красное не даст. Не даст, да? Нет. Угу. Сохраните. А вот тут не бьет. Чего не берется? Число избирательной прогрессии. А? А, все, а, все, все, все, все, все зеленое. Все, понял. Все зеленое. Да. Все? Да. Сохраните. Печать протокола. Надо... сейчас идет формирование протокола. Давайте мы листик ставим. А в тике там сканеры будут стоять. Нет, зачем? Да. Вот ну, тики, вот вопрос, с левой не стороны тики. А а а а а вопрос задан. Давайте я отвечу. Давай. Ну сколько надо? Две, давайте две, одну одну. А числу участников. А Нельзя столько бумаги, сразу Отвечу на вопрос. стэп поступим. По поводу, что стоит в территориальных избирательных комиссиях. Это одна сторона. Чтобы на одном листе это было, делаем двустороннюю печать. В территориальной избирательной комиссии установлен комплекс средств автоматизации, как приведен с левой стороны. Там стоит штатный МФУ, именно эта модель функциональных устройство, где принтер, сканер mm -hmm. и копирка поэтому считывание может идти пакетно можно всю пачку вот принести, если там 7 компаний по два протокол каждый. то есть 14 протоколов мы все 14, тут вот сейчас продемонстрируем mm -hmm. к примеру, кладем они все будут отсканированы и предварительно для группы контроля у коды будут прочитаны? конечно, конечно там тоже специально... вы можете взять себе его можно уступать? да посмотреть все, если здесь вопросов нет, Скажите, давайте... На, на УИК файла? Нет, вот оно, не Пока не в каком, это демо-версия. Для того, чтобы ну, чего-то передавать, нужно продукт разработать. Вот а продукт, же, его не нету разработанного. Когда он будет разработан, что их техзадание сейчас формируете. Да. Каким, э, будет ли через ну, задание, да. передаваться данные в газ Мне будет... ко мне вопрос. А э, постановление, если я это я будет организационное, я... организ... да. если я... будет я предусмотрена все, передача... Сейчас офлайн-режим демо-версии получается? Мы здесь формировали QR-код, он каким-то вооружён. Ну почему каким-то? Мы получили не QR-код, мы получили протокол. Нет, очень... Протокол, понятно. С. машиной читаемым кодом. Какой комиссия везет? Как надо положить? Вы привозите туда протокол заполненный <связанная> заполненными строками Просто сканирование этого QR-кода ускоряет процесс И включает ввод машини... Это, а что? Члены УИК только подписывались? Или что-то еще? Нет, номер экземпляра понимаю? Расставляется он, он номер экземпляра... А? Да. Он а, через, а? через информацию да. будет э, сканировать А, да? а да? можно? Сразу в ГАЗ-выбор А я Я хочу просто проверить До момента проверки группы контроля по использованию ГАЗ-выбора Базу данных Печатайте ничего еще, не загружается. Но оно подготовлено. Вы распечатываете, сверяете. Если все соответствует, давите кнопочку и все эти сведения тогда кладутся Правильно? в базу данных. Еще? Еще есть вопросы? Не а копии для наблюдателей? Там написано количество копий, сколько вам нужно распечатать. То есть То будет... В рамках действующего закона об основной гарантии все участники избирательного процесса вправе получать копии, если им это право предоставлено. А, а, вот, а сведения изначально носятся из бумажного протокола на бумажном носителе, правильно? Который уже заверил, ну, подписанная комиссия. Так предполагается или нет? как Постановление, Влад Смотрите, а можно ты вот, и а да, он мы да, вот там просто... чисто чисто он все это а будет добрый да, да. Для, а на ваших гаджетах да? Для для гаджетов, да. а вы тоже смотрите на ваших гаджетах смотрите а вы тоже скажу, на ваших гаджетах смотрите на ваших будет. смотрите на ваших гаджетах Коллеги, давайте ограничимся. Да. Все, да. Минуту Сейчас. здесь один и переходим к один вопрос. Да. Соответственно, так как на компьютере установлено время, можно ли печатать время автоматически? С... Нет. А, есть нет, на там QR -коде. время подписания. А на QR -коде. А время подписания ⁇ это время формирования, но его не будет. Вот, Постановление, время формирования. Не надо, Постановление да, этого не будет. Сразу нет, вам нет, говорю. Время это это... Оно неважно, время а можно уточнить? Важно Если повторный протокол будет печататься, будет ли где-то надпись, что это повторный протокол ну, и, и зашифрованный? А, то есть в QR-коде не будет информации? Как? Там же сказано, в QR-коде только информация данных протоколов. Про если он повторный вы протокол. Вы, вы, повторные... вы постановление читали? Запиши. Да. Мы, мы, же мы же сейчас знаем. не только о постановлении да, говорим, а, а в принципе. Математика, математика будет реализована ровно, ну, то, ровно так, как будет написано завтра постановление. Ничего, правило, ничего другого Может, там да. не будет. Это, это да. не математика, это принципиально, повторный протокол, Нет, другой это документ. Математика. Сейчас мы обсуждаем сейчас, математику. Сейчас. А, математика ГАЗ-выборы это стопроцентная реализация законов и постановлений Вот это вот стопроцентная, да? Если начинается ввод в ТИКа в газ-выборы, здесь ввода не будет, поэтому повторного протокола не будет. Как таковую, На уике повторный протокол. На да. не бывает повторного протокола. Как не бывает. Он становится. Сейчас, он, снова, он повторный после подписания только бывает. Да. да. А да. Его подписали, привезли после... Тик, нашли. Э... Они уже не найдут, он не пропустит Программу не пропустит ошибки протокол, понимаете? Здесь не распечатает. Здесь не распечатает. Здесь не не да, да, да, он не распечатает вам. Ошибками, я же сказал, не печатает. Да. То есть получается полностью исключается повторный протокол. Искать будет нечего, да. Они математически Об этом было вам сказано. Там было сказано, что это в большинстве существует исключительное маленькое число случаев, при которых у нас меняются результаты волеизвления. А есть какие-то юридические об ошибки гормонят. обнаружены? Юридические а не происходит? может быть. Ну, процедура не соблюдена, Она не может быть. по такую процедуру. Это уже подаете. Да. может. Так, уважаемые коллеги, есть да. предложение перейти в зону Дика. Установлено в да. территориальных комиссиях у нас. С использованием qr -кода. Николай Валерьевич, покажите. Мы, вот то, что на том КСА, УИК, условно говоря, мы подготовили, вот эти протоколы. Предлагается следующее, последовательность действий. Каждая участковая комиссия привозит по 4 протокола по трем избирательным кампаниям, которые я продемонстрировал там на ноутбуке. Поэтому сейчас начнем одновременно. Вот, ну, к примеру, одной или двух участковых комиссий, и вы увидите и просто сравните. Действия системных администраторов в скором соответствии с нашим законодательством. В принципе, после того, как вы посмотрите, после этого зададите вопрос. Давайте действия вводим по, по, перв, ну, а по одной участковой избирательной комиссии, четыре протокола. Начинаем последовательность Как вы видите, на МТУ вот идет, все, отсканировалось 4 протокола, по времени, ну, там, секунды, грубо говоря. Не Сейчас. Не будут, я Пик. Сейчас идет распознавание на данном. Ну, на соседнем коллеге вводят по непосредственно по строкам. Все, распознались. Вот 4 протокола они показывали. Сейчас эти протоколы в вот, газ показывают. Идет проверка группы контроля значений строк протокола с экранной формой. После того, как они все совпадут, только будет осуществлен ввод в базу данных ГАЗ-выбора. Все. Один протокол уже ввели. Следующий. сразу новые, которые испытывали там уже и загрузка исходных данных с использованием QR-кода предполагалась, но там тоже экспериментальные модели были это ну, требования пользователя которые сейчас готовятся тоже. с использованием QR-кода предполагают считывание но пока мы вот она, свечанка да? того, что будет Все, вводиться Все приведут, группа контроля Подписывают здесь соответственно. Распечатка с... стандартная, а да? Распечатка да, а группа... именно так, как вот сейчас а а Сейчас группа может поменять какие-то цифры? Нет, она ш... проверяют с протоколом, они не могут поменять. Но если что-то не совпадает. Ничего, они... отдают и. Оно не понимает. может не совпасть. Если не совпадают контрольные логические соотношения, они базу не лягут. Заблокируют математика. Она сразу напишет, не совпадает контрольные логические соотношения. Ввести невозможно да, да, да. Стоп. Стоп, остановимся Мы ввели по одному участку вот. Вы закончили один протокол? Один протокол Здесь 4 протокола Введено и проверено В базу данных Ну вот вам онлайн нам показали Разницу в скорости ввода При том, что Проверка данных протокола QR-кодом считаны. Проверена группа контроля. Как вы видели, читали слухи, с экрана сверяли и ввели. Готов ответить на ваши вопросы. Они раздел какого-то специального уика, да, Нет, это идет протокол. загрузка, пакетная, может а, быть. Да. Они выбирают только компанию, и то там компания снизу, там, депутатов, главы. Не выходя никуда, просто выборка идет и все. Для того, что у нас в законе сказано Сначала, к примеру, по выборам президента Ну, по федеральным компаниям То и здесь точно так же происходит Еще а вопросы для есть? Для ускорения, могут они вообще взять все протоколы? и сразу? Их... Мы провели вчера эксперимент 120 протоколов Мы у -у -у. загрузили за 7 минут 58 секунд Не проверяя, да? Почему? Не проверяя, с проверкой Николай, сегодня мы проверили Плюс 47 минут 120 протоколов выезд. За уехали за... Грубо говоря, за 50... Три минуты у нас получилось. Не, секунд протокола. Нет, ну там же еще Проверки. председатель Уика должен подписать. Э, Все, буквально. полностью. Мы эту а. процедуру полностью сегодня проверили. А среднем на Тик, сколько Уиков вы говорите? 120. Это большой Тик? Нет, 120 протоколов. Тридцать Уиков на Тике, может Четыре протокола. 30 УИД по 4 протокола да, Сводная да. таблица Она после... в ГАЗ-выборах выводится там, ну, минуту, наверное, займет нет, Максимум На, на УИКе, я... УИКе сводных таблиц не, не бывает смодная, виду, увеличенная, копия увеличенная копия протокола Заполняется на УИКе руками Членами участковой комиссии Которая висит у вас после на стене Нет, Там идет тогда подсчет Подсчитывают, сколько бюллетеней Погашено, пишут, вносят это все идет параллельно. В а ну, да, законе это четко прописано. Может, то есть получается, специальных сканеров не будет, это просто сканирующие это устройства МФУ, да? не угу. оснащены все территориальные комиссии в настоящее время. Вот, вот именно. Мы специально смоделировали один к одному территориальную комиссию. Сначала Они Еще вопрос, коллеги, есть? есть на Какое? Чего используется? У нас ничего не используется, это, считайте, презентацию мы вам показали, у нас ничего нет, это презентация того возможности, которая постановилось. Сначала надо нормативный акт, который мы должны воплотить. Нету нормативного акта, вы поймите правильно, завтра он как раз будет обсуждаться и выноситься на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. А есть нештатная ситуация и какие-то цифры не воспроизводятся, то что... Там, если вы постановление внимательно прочитали, если дважды не считалось, то вносите, у вас же все цифры на протоколе бумажном есть, вносите вручную, вот как вносили, вот ничего страшного. Ну, увеличится по одному протоколу на то время, которое вручную. Еще, коллеги, вопросы есть? Вопрос с времени. Время... Протоколь УИКА. Это время, когда члены УИКА подписывают или когда протокол распечатают? Закон распечатан. откройте, коллеги. Ну, вы И задаете основу подписчик? закона. Я задаю, я, за, я задаю. вопрос. По технической части у вас есть вопросы, не по закону? По технической? Да, В Квар-коде нету. Коллеги уже все показали. Уже все показали закончили. Уже, да. уже закончили, да? да. Все, уже достаточно? Да. да. Скорость оценили? Удобство оценили? Да. Какие еще есть вот, а уточнение? В проекте постановления было о том, что на одной странице э, листа... Там один, нету один... такого постановления. Значит, объясняю. Да. Подписывается Значит, на трахим. листе. Значит, завтра будет все на обсуждать на одном листе, на двух листах. Как вы понимаете, как программа как «Завтра проголосует», так мы и сделаем. Сегодня вы показали двустороннюю, да? она одна и та же. Надо будет на двух листах, будет на двух листах. Вот ровно так, как завтра проголосует комиссия, постановление будет сделано. Сегодня мы показываем вам смысл, идеологию с общим, так сказать, с генерацией QR-кода, так, как мы планируем сделать. Внешняя атрибутика, она может быть любая, можно... Так, можно Windows, можно Linux, можно чего -то. Прозвучало с вашей стороны, что в QR-коде будет отражена вся информация, которая по закону имеется в протоколе. Правильно? Да. Соответственно, в протоколе по закону должна быть дата и время формировать протокола, предуподвижения членов участковой избирательной комиссии. Так. В QR-коде сейчас этой даты времени нет. Но а если это будет постановление, то будет реализовываться. реализовываться. Если, а если не будет постановление? Значит, не будет. Понятно. Вопросов нет? Все, все технически, Замать, да. технически все возможно. Нет, да. не... Нам это показать только техническую вопрос, часть. это не сложно. Да, это да, сложно. Да, да. Всего лишь да, да, является, и, с моей да. точки зрения, время уже слуха. Это время у нас есть. Да? И на самом деле те, все э, здесь присутствующие были свидетелями обсуждения, почему так долго. Скажите, откуда вы знаете, почему так долго? То есть ваш наблюдатели на участке видят, когда. Uh -huh. И вы видите, когда появляется Так, Разница между появлением вода на Тике и появлением здесь где-то час. Со всеми подъемами, обработками, с воздушным зазором, с переносом час. Вот к вас... земле, мы сравниваем время, когда сформирован УИКИ протокол. Да, и как он и доехал. в, в ТИКИ. Да. И вот это время для нас более важно. Чем а а я с исправление спротавы. Получите это время. Ну, так, грубо, время, конечно. Вот, время тогда нам время, нам нужно обрабатывать года, своды, там, самим Хорошо. Хорошо. Хорошо. То, есть, то есть вопрос вот это время, когда протокол был создан да. и одновременно подписан членом УИКа, и да. да. она для оценки состояния дела, но для нас тоже важно, как и для вас, я думаю. Да. Соответственно, если да. ничего не составляет добавить эту дату и время, почему тогда и не добавить? Нет, еще да. раз вопрос Спасибо. к тому, что э, требуется по данной инструкции. Да. Я считаю, что она он вполне покрывает все потребности, которые сейчас существуют. Согласен. Вы просто вы ответили, то, что да, все, что в законе, а в законе написано дату и время создания формирования протокола. Это обязательно реквизит? Вы говорили все реквизиты протокола. Ну, в законе написано. А то, есть что все не все в протокол. то, что в законе написано ну, протоколом. Дата и в в время строки. написано в законе формирование протокола. Дата и время подписания протокола. Да. Подписание. Подписание на протокол он формируется. Как вы можете поставить дату и время подписания, сформировать в QR-коде дату и время подписания, если он еще не подписан? Вот он так и можем, потому что он только вылазит, и мы сразу подписываем. А, -а, -а если будет обсуждение, и, да, обсуждение когда будет? Вот У нас есть увеличенная копия протокола. Все, что там нас не устраивает, мы обсуждаем там, чтобы потом уже на контрольное соотношение вносился итоговый так протокол. Тогда получается, что за пять минут до того, как членами комиссии будет подписано будет прославлено да, время которое да, будет да, человек время нет, поэтому... общем, вы смотрите, ответ... прошу прощения, факту... Ре реальную ситуацию представьте, да, то есть протокол заполняется соответственно, люди иногда плюс-минус час ставят, говорят, вот мы там все посчитали еще час назад, чтобы, Представитель... чтобы только для что, ТИКа показать, что считаем... это быстро было посчитано сказать, самое, да. Да? то дата подписания что является? дата, и время, последней подписи, правильно? Соответственно, не, ну, уважаемые коллеги, да есть определенный порядок, установленный законом, да, о заполнении протокола, Правильно. он формирует, то есть наша программа, да, вот эта программа перехода, не надо применять это особое понятие, то есть это программа э, изготовления протокола, да. но никак не его составление. Но, но почему не вписать досу ДАСУ время там сразу? Нет, не, ну, как вы то можете, не подписано, как мы можем вписывать дату, какое, то есть, время, какое время, если а не вы... согласны с датой времени, вбивай новую. Не, в чем проблема перераспечатать протокол? Это программа, которая изготавливает, они а составляют составляет я протокол. Я председатель УИКа. Мне в лом, кроме подписи, что-либо ставить. Вот я хочу кроме подписи больше ничего не ставить. Почему мне эта программа не дает возможность распечатать все, кроме места для моей подписи? Нет, но вы не составление А я клинтик Ван, многие мнения. Я хочу ставить только подпись. Почему вы мне не можете это обеспечить? У вас такое мнение есть, а я просто. Вижу, что есть, вы... Это ваша позиция, что Но в законе все, что написано, должно быть отражено в программе. Я вам говорю, закон. пожалуйста. Вы можете обжаловать это постановление. Нет, обжаловать это не постановление. Вопрос просто для удобства всех участников процесса, на самом деле. Это было бы. Нет, нет. Партии пенсионеров. Это не председатель. Он завтра будет салон. Я думаю, наш будет член когда обсуждение, волную, да. Я просто как бы составил две разные версии я э -э просто э -э Рассказываю принципиальный момент. Да, вот. ну, Давайте ну, завтра ну, этот вопрос поднимем. Нет, то с точки зрения, на самом деле, да, вот я вам приведу аналогию с а, электронной подписью. Да? Вот мы используем ГАСОВЕРа в том, что технология электронной подписи. Документ имеет подпись, и имеет время по С точностью до секунды. Да? И, соответственно, только вот это совпадение может быть, раз время полноценное, как -то, скорость, а, да, под То, в том случае, как вы предлагаете, да мы должны поставить некую гипотетическую цифру. Да, Какую-то. Ну, а какую Думаю, сейчас, как будет? Поскольку на времени. время выхода... Мы вы вы сейчас после да. одного члена УИКа не нашли. Да. Он подписал через час. Я... Это нормально? Нет. Нет. Зачем тогда печатать, если нет члена улья? Поэтому мы распечатаем, в данном случае, пустое место, Поэтому... и когда последний подпишется, он вводит ну, туда... Зачем создавать такие ситуации, когда нужно ждать члена УИКа, который где-то гуляет? А, Давайте печатать тот момент и до Если бы я сказал, что программа у нас обладает искусственным интеллектом, да, то, наверное, сказать, были бы другие да, да, член... по вопросы. Если бы совсем... члены УИКа подписывали Нет. электронные подписью в, в компьютере, да. это другой бы вопрос. Когда был. вы от... часть, да, значит, открытую часть, точнее, открытую часть, для вас принципиально время, когда обращение к вы... да. извините за вопрос. Вот я руководитель, да, я подписываю много документов. Мне приносится на подпись. Иногда ставится время. Скажите, пожалуйста, если вашу подчиненную, вот мне поставили подпись дату и время, а я подписал бы в другое место, вот у вас, да, как человек, который должен в возникло бы какое-то, сказать, чувство настороженности? Согласен. А вы у предлагаете в данном случае использовать именно на эту технологию за благовременное представление того времени, поиск... которое необходимо для подписания. Объясняю, я как начальник, когда под, рядом со мной сидит подчиненный, вот здесь за компьютером и вводит протокол чуть ли не с моих слов, и я ему говорю, введи сейчас время. То вы даже здесь уходите ват. от чистоты отношения. Чисто что под... значит с ваших слов? Можно без, без вот этих вот нюансиков, да? Что значит с ваших слов? На самом деле есть процедура подведения торгов, да, увеличенная форма, да, все публично, гласное, все остальное. Что значит с ваших слов? Вы говорите, что то есть вы изначально, вы изначально заточены на то, чтобы с ваших слов вести туда данные, да? Не то, что посчитали, но а что... Я сказал о том, что мы все вместе находимся, вводим данные. Я как председатель участковой комиссии нахожусь рядом с тем человеком, моим подчиненным, который не удаленно где-то находится и готовит документ, а который находится в непосредственно в близости со мной. И я даже слежу за тем, что он делает, если я сам не могу на компьютере это вести в силу определенных обстоятельств. Соответственно, если я вижу, и человек говорит, вот последняя строка, нужно вести время, и я как руководитель зная потом, что мне нужно поставить под этим протоколом подпись. Говорю, сейчас 23.00, и он печатает мне 23.00, я ставлю только подпись. И никакого недоверия и нечистоты в отношениях подчиненного и руководителя, в данном случае, представителя УИКа, нет. А если у нас рядом с компьютером нет всех членов УИКа, давайте тогда не печатать протокол. И тогда руководитель говорит, давайте подождем, пока все соберутся, и напечатаем 23.15. А вот я вам реальную ситуацию давайте. на УИКе, да? Давайте. Вот вы сделали все, как вы сказали. Есть, например, член УИКа от... От любой партии. Он говорит: знаете, а я что-то вот не согласен здесь с какой-то цифрой. Давайте мы ее еще раз посмотрим, посчитаем, а как она написана. И, ну, затягивает на 10 минут подписания, поставление своей единственной подписи. Ставит ее потом, да. Вся комиссия опять подписывает. Вот так же под запись. Ну, не вопрос. А Также а так под запись. Да, да, да. А, а потом, когда все подписали, и председатель ТИК собрался, и поехал с этим протоколом. У ИКа собрался и поехал с этим протоколом в ТИК, этот член комиссии говорит: а вот теперь время. Подписание мое, вот я записал, оно там 23.10, а там стоит 23.00. Это другой протокол. Это другой протокол. Его подписали раньше, чем я подписал. И все. А если вы как представитель да? УИКА вы или да. вы представитель УИКА вы представитель Тика так вот представитель УИКА в данной ситуации если возник такой момент должен позвать он уехал в Тик да не уехал еще не подписал протокол не уехал он еще в Тик он уже уехал не забрав протокол забрав протокол а тут товарищ пишет жалобу что там разные все правильно подписи под протоколом все уже стоят значит раз он его забрал время и он зафиксировал на камеру что время вернемся по вопрос. Вопрос. Можно суть можно сейчас вопрос суть вопроса я вам объяснил если вам нужно разница время подписания время в газ выбора еще мне раз мне нужно дата время подписания вы зачем понимаете? а зачем зачем потому что если вы будете создавать еще один протокол тогда у него будет другая дата и время и тогда сравнить будет можно легко подать и время еще я раз вижу. если вы подписали да. на потом да. вот еще раз давайте вы на участке значит э, сформировали потолок Да. вы говорите другой протокол другие данные Другие данные того Хорошо, получили копию, да, во-первых, распечатанную вот так вот. Да. Не что-то там, черновенькое, а вот законы, так вот да. с QR да. На QR-код сняли. Да. Все. Потом в ГАСах увидели другие цифры. Ну как обычно это происходит. Да. Но, на самом деле а необычно. Обычно черновики а нестандартные. Да, да, да. Естественно, вот. Первый вот. Протокол, а то они а уже не будут ни черновиков нестандартных. установлены а здесь вот так вот, да. И вот с QR-кодом, соответственно, я покажу первый протокол с QR-кодом, где есть дата время первое и протокол второй, где есть дата время второе. И у меня будет для суда основание сказать, что это были два разных протокола. Нет, подождите, подождите, подождите. Вы о чем? Я копия, о том, вас, сейчас я ваша копия, мы с для суда. Да. Правильно. Но только в ситуации, когда судах разбирают, какой протокол является правильным, если у нас было два раза подсчет и второй протокол что появляется. изменится, а на каком основании может второй а раз подсчет, если контрольные соотношения уже все пробиты правильно, но если их еще раз пробивают и они тоже сходятся основания, основания, основания, так, вы вы вы говорите, в законе есть основания более никаких вы вы вы вы оснований нет я, я вам, вам, скажу, я вам отвечу, да значит мы говорим с вами о нарушениях которое попадает под действие какого кодекса? уголовного скажите пожалуйста до кучи 29 глава уголовного кодекса Потому что используется информационная технология. Это уже 272-я, 273-я, может быть 274-я. Это уже по совокупности А там до 5 лет. То есть, если... При каких последствиях? Я, вот вы, как Поэтому говорите, даже, так, этим, можно представить изображение ситуацию, изображение. что кто-то у себя дома изготовит потом этот QR-код и подложит вам. Ну, вот, да. вы понимаете, это уже можно уйти до города. Слушайте, шаблоны распространяете, я так понимаю. А это уже 5 лет. А у каждого УИКа свой Правильно. шаблон. Ну, только скачать этот файл может любой. Какой? А он Только по газам. Вы о чем вообще говорите? Шаблон будет через газвыбор. Наверное, это Только у председателя УИКа это этого УИКа. Так, уважаемый. Предлагаю Блин, себе за стул. но все правильно, значит и с могут разойтись